Спасибо вам за вопросы. Я надеюсь, вы узнали для себя много нового и интересного, что заставит вас дальше интересоваться вопросом магии, много читать, много узнавать. И самое главное, что бы мне хотелось сказать вам на прощание. Исходя из тех вопросов, которые сегодня звучали, мне необходимо это сделать. Вы станете сильнее и умнее только в том случае, если все будете проверять. Никому никогда не доверяйте на веру. Не соглашайтесь ни с кем только потому, что вам кажется, что вы не умеете, а он может. Сделайте сначала все, чтобы решить вопрос самому. И только потом идите за помощью. Вы даже не представляете, насколько много человек может, знает и умеет. Это вот как раз к последнему вопросу. Но насколько мало он ценит свои умения? Недаром наши пращуры говорили, что если человека загнать безвыходную ситуацию, выяснится, что он знает все и умеет все. Но страх человеческий перед такими безвыходными ситуациями, заставляет его сначала продать себя в рабство, а потом оглядеться по сторонам и начать осознавать, а была ли угроза-то вообще. Поступайте наоборот. В рабство продать вы себя всегда сможете. Дурное дело, не хитрое. А вот постараться выжить и победить. Вот это искусство, и я искренне вам желаю научиться это делать. Всего вам хорошего, учитесь, работайте, и пусть ваши боги вами гордятся.